Всем привет! Слышно вроде бы хорошо. Мы поговорили на прошлой лекции о том, что такое вирусы, как они живут, и как выяснили в ходе вопроса, что вирусы есть вроде бы плохие и не очень. Моя лекция про плохие вирусы — это такие хулиганы, которые используют наш с вами организм. Кто из вас хочет быть использован вирусом? Никто. но ну, кроме Максима. Максим, выйди. Все остальные пришли по адресу. Мы с вами будем разбираться, а как бы нам с этими вирусами справиться, что такое человечество придумало, чтобы не допустить такого использования нас с вами. Итак, с прошлой лекции, я надеюсь, что многим стало понятно, что вирусы, собственно, проникают в нашу клетку для того, чтобы размножить свой геном, размножить свои белки, создать множество копий и таким образом поддерживать свою популяцию, заражать новые организмы и так далее. И на самом деле мы научились бороться с вирусами на практически всех этапах их жизненного цикла, как на этапе проникновения, на этапе самокопирование и на этапе выхода из клетки с целью заражения других. И сегодня мы с вами поговорим о том, что вирусы на самом деле – это такие ребята вот типа как из миссии невыполнима которые имеют огромный арсенал различных примочек для того чтобы проникать через одну мембрану проникать через другую копировать свой геном то есть у них есть множество приспособлений множество таких вот оружий но понятно что оружие каждого вируса можно использовать против него самого и как раз вот с этим мы и будем разбираться. Первый вирус, про который я хотел бы с вами поговорить, это вирус герпеса. На самом деле это целое семейство вирусов, но их объединяет одно, что они в некотором роде существуют в нашем организме бессимптомно, но возникают какие-то процессы, когда, например, наша иммунная система ослабляется, и тогда эти вирусы активируются. И это сопровождается такими симптомами, как образование язвочек, образование пузырьков. Наверняка вы слышали про такой вирус, как простой вирус герпеса, который поражает губы. Есть генитальный вирус герпеса, который бьет нам ниже пояса, и ветрянка. Ну, кто не болел ветрянкой? Ну вот, сами видите, что это довольно малое количество. То есть вирусы вот эти этого семейства довольно-таки распространены. И с прошлой лекции мы уже обсуждали, что это ДНК вирусы. То есть их цель какая? Прийти в клетку, засунуть туда свою ДНК, и эту ДНК множество раз скопировать. И выглядит это примерно так. Вот если посмотрим на верхнюю цепочку, это исходная ДНК вируса, и мы ее копируем, то есть строим еще одну цепь. Вирус размножается. И глобальная идея на самом деле борьбы с этим вирусом, как мы можем ослабить его активность. В процессе того, как синтезируется его ДНК, мы вставляем, так сказать, палку в колесо. То есть вставляем детальку, которой нет следующей ручки. И таким образом копирование прекращается. Роль этой самой палки выполняет препарат «Ацикловир». То есть он таким образом подавляет активность вируса, когда наша иммунная система, например, ослабла, если человек заражен этим вирусом. Но здесь возникает следующая идея. Мы тут как бы используем принцип айкидо. Айкидо — это такой вид единоборств, когда мы используем силу противника против него самого. И на самом деле здесь так и есть. Наш препарат, ацикловир, который только что обсудили, он не может проникнуть сам в ядро, где происходит процесс синтеза ДНК вируса. Но а, вирус должен поставлять себе детальки для синтеза. И он использует для этого один из своих белков. То есть кубики вот эти должны поступать в ядро. И один из этих кубиков, тимин, очень похож на наш препарат ацикловир. И а, из-за неразборчивости вируса наш препарат таким образом доставляется им самим в клетку отличная система но ну, я считаю она замечательная вот. то есть таким образом что важно понимать мы не можем искоренить вирус герпеса из организма человека который им уже заболел но мы можем предотвратить его развитие мы можем предотвратить дальнейшее так сказать развитие симптомов ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Слева изображена э, ленточка, которая является символом борьбы с этим вирусом, ну а справа сам этот вирус. А Как мы выяснили на прошлой лекции, это э, ретровирус, то есть он РНК-содержащий. Но главная идея заключается в том, что вирус иммунодефицита человека поражает нашу иммунную систему. Но она нам вообще нужна зачем-то? Конечно, нужна. Она защищает нас от всех вирусов и бактерий. То есть этот вирус поражает наш механизм защиты от него и от других вирусов. И в этом-то главная проблема. То есть он на самом деле аккумулируется таким образом в основном в крови, в других жидкостях нашего организма, и пути передачи — это половой путь, это передача от матери к ребенку, либо природах, родах, либо при кормлении молоком. Кроме того, передача может осуществляться при использовании многоразовых шприцов, например, что распространено среди наркоманов, и, возможно, при переливании крови, если кровь донора заражена этим вирусом. Но, как мы сказали, вирус поражает нашу иммунную систему, а это значит, что от самого вируса иммунодефицита человека мы... Умереть не можем. Но так как он как бы инактивирует наш щит, которым мы защищаемся от других э, инфекций, то эти инфекции способны, становятся беспрепятными наш организм атаковать. И люди умирают от других инфекций, таких как туберкулез, пневмония, ну и прочее. А, вирус иммунодефицит человека. Как мы сказали, это РНК-вирус, и у него есть специальный белок. Обратный транскриптаз, вы все видели его в прошлой лекции. И он обеспечивает синтез ДНК с РНК. И дальше вирус иммунодефицита человека встраивает свою ДНК в нашу собственную. То есть фактически наш организм перестает понимать, где друг и где враг. И начинает таким образом копировать много раз как нашу информацию, так и синтезировать таким образом, создавать новые копии вируса. Но у нас есть ему ответ. Вот препарат зидовудин, который блокируют действие этой самой обратной транскриптазы, и дальнейшее размножение вируса становится невозможным. Кроме того, если вдруг образовался этот новый вирус, на самом деле он для нашего организма безопасен, то есть он не обладает той патогенностью, которая обладает уже во взрослом виде. И как раз-таки процесс созревания обеспечивается одним из белков ВИЧ — это протеаза. Она специальным образом дорабатывает его белки и как бы вооружает, то есть делает опасным. И с этого момента вирус иммунодефицита человека способен э, дальше заражать другие клетки. Но здесь тоже у нас есть ответ. Препарат «Индинавир», который блокирует действие протеазы и тем самым не позволяет вирусу созреть и стать опасным. Эти препараты, которые блокируют обратную рецептазу, которые блокируют протеазу, используются обычно комплексно. Снова нужно сказать о том, что ВИЧ, если он уже встроился в геном, мы на данный момент, на нашем этапе развития медицины, искоренить не можем. Но мы можем заблокировать его дальнейшее распространение по нашей иммунной системе, как бы предотвратить развитие. И поэтому такая комбинированная терапия используется, например, если человек уже болеет ВИЧ, и тогда мы можем продлить его жизнь. На данный момент уже очень значительно. Кроме того, мы уже сказали, что ВИЧ способен передаваться от матери к плоду. Но если зараженная ВИЧ-мать будет принимать эту самую терапию, то ребенок окажется в большинстве случаев здоровым. И, кроме того, эта терапия она является таким способом профилактики, то есть если человек подозревает, что, возможно, он заразился ВИЧ, то у него есть 72 часа на то, чтобы начать лечиться. Вовремя начатое лечение, которое продолжается потом где-то в течение месяца, позволяет предотвратить заражение этим самым вирусом. И последнее, о чем мне хотелось бы поговорить с вами, это грипп и простуда. Ну, наверное, вот с этим сталкивались вообще все сидящие в зале. Но возникает вопрос, как их отличить? То есть симптомы у них очень похожи. Простуда — это что? Это насморк, повышенная температура, кашель, озноб. Было? Ну, Наверное. Вот. И что касается гриппа, то на самом деле врачи отличают эти... Два типа заболеваний между собой по тяжести симптомов. То есть грипп считается более тяжелым. Он провоцирует более высокую температуру, знаете, такая ломота в мышцах, когда слабость. Вот это все это считается грипп. То есть он более тяжелый. И главное отличие, чем грипп отличается от простуды, это то, чем они вызываются. То есть грипп. Это когда человек заболел вирусом гриппа, а простуда, когда он заболел другими двумястами вирусами. То есть простуда — это более разнообразное в плане вирусов заболевания. Но что касается гриппа, то мы можем, как наверняка многие подозревают, либо предотвратить болезнь, либо лечиться, когда уже заболели. Предотвратить болезнь нам позволяет ну, первая гигиена. Да? Проехались в метро, потрогали много и приехали домой, руки помыли. Отлично. И, кстати, это спасет как от гриппа, так и от простуды. Вот. Но возникает э еще есть такая штука, как вакцины. О них мы тоже сегодня еще поговорим. И кроме того, лечение — это обычно противовирусные препараты. Но вот как мы говорили про гиеновиды, говорили про ВИЧ, это все лекарственные препараты, которые обычно принимают, когда уже заболели, но можно их использовать в качестве профилактики. Но, конечно, лучше бы полечиться ну или предпринять какие-то меры для того, чтобы не заболеть, чем лечиться уже на стадии, когда уже сидишь весь в соплях с температурой. Так что такое вакцины? Вакцины, на самом деле, это те же самые вирусы, но либо ослабленные, либо мертвые. То есть они подвергаются специальной обработке, и получается либо один, либо другой тип. На самом деле действуют они одинаково, и первый, и второй. Какая главная цель? Мы берем эти либо ослабленные, либо мертвые вирусы и вводим их в организм, ну, в наш организм. Для чего? Для того, чтобы подготовить иммунную систему. Помним, да, она необходима для того, чтобы защищаться от других вирусов и бактерий. Тем самым наша иммунная система становится способной быстро отреагировать на заражение каким-то определенным вирусом, которого мы ввели. И когда приходит настоящий, сильный, страшный вирус, наша иммунная система быстро на него реагирует. И таким образом мы не заболеваем. Вот. И на самом деле вакцины очень круто работают, таким образом человечество избавилось от оспы вообще. Таким образом мы можем посмотреть, например, на корь. Здесь сейчас будет два графика. Первый — это красный, это заболеваемость в течение времени. И дальше, смотрите, ввели вакцины, синие, да, это уровень вакцинации. Болезнь резко пошла вниз, то есть вакцины действительно работают. Если их принимать, то люди не заболевают. Но с вирусом гриппа все оказалось гораздо сложнее. Если мы посмотрим на этого синего вируса гриппа, то заметим, что у него есть на поверхности два типа таких вот белков. Первый — это вот такая присоска гемоглютинин, которая обеспечивает присоединение с клеткой с целью ее дальнейшего заражения. А второй белок — это нейроминидаза, это такие кусачки, то есть когда вирусы образовались, нужно из клетки уйти. Кусачками они откусываются и покидают клетку. И наверняка вы слышите такие названия, как H1N1, H5N1, пандемии вируса гриппа и прочее. Вот, гемоглютинин — это H, нейроминдаза — это N. То есть существует множество различных этих белков, множество их разновидностей. Вот эта разновидность формируется за счет того, что у вируса гриппа очень много хозяев. То есть он может заражать не только человека, но и уточек, там, лошадей, ну и прочих... В общем, животных. И в результате вот этих вот обменов, в результате всех этих новых комбинаций получаются новые вирусы гриппа, которые способны заражать наш организм. И мы можем представить себе это в виде ну, такого цветового разнообразия. Давайте представим себе, что H1N1 — это, например, зеленый, да, фиолетовый — это H5N1. И что же происходит, если мы иммунизировали человека с зелёным, да, H1N1, а пришел H5N1? Наша иммунная система подготовится хорошо отражать именно зеленого, но когда придет фиолетовый, она будет работать как обычно. Ну и мы заболеем, переболеем, в итоге, конечно, наши победят, ну, скорее всего. Вот. Но тем самым, как бы, вакцина, она нам не помогает в данном случае. И что же происходит? Вот если вирус уже пришел, вот он вирус, да, синий-красный в данном случае у меня, что он делает? Первое, как мы сказали, вот этот присоска, он связывается с клеткой, проникает в нее и дальше а, раздевается для того, чтобы выбросить свой генетический материал в клетку. Генетический материал, как вы уже знаете, идет в ядро для того, чтобы множиться. Из него изготавливаются новые белки, изготавливаются копии генетического материала и собираются новые копии вируса, которые с помощью кусачек нейромеридазы покидают наш прекрасные организмы идут заражать там либо другие наши клетки, либо вообще других людей. Мы можем что-то с этим делать? Конечно, можем, и причем на многих этапах. Во-первых, когда... Во мы можем использовать препарат «Умифеновир», который в аптеках называется Арбидол. Его задача заключается в том, чтобы не дать вирусу проникнуть в нашу клетку. И на самом деле в России препарат активно используется, активно продается, но в Америке, в Европе его эффективность пока не доказана. То есть такой как бы спорный препарат пока что. Кроме того, существует препарат «Ремонтадин», который нарушает раздевание вируса, для того чтобы он выбрасывал свою, свой генетический материал. Но возникла проблема. Препарат оказался токсичен для наших нервных клеток. А как вы знаете, наверное, от бабушек нервные клетки не восстанавливаются, поэтому препарат перестали принимать. Кроме того, есть рибовирин, который нарушает копирование генома. И последнее в нашем списке, но не последнее по значимости, а скорее первое, это блокаторы кусачек, то есть занамивир. Он как раз-таки нарушает высвобождение вируса из клеток. И на данный момент это такой как бы первый эшелон терапии при заболевании вирусом гриппа. И этот препарат применяют как для профилактики, так и для лечения на самом деле. Как мы могли понять из этой лекции, да, мы обсудили три вируса, что. На самом деле они все очень разные. Именно за счет э, того, что они живут очень по-разному. Мы не можем сделать одно лекарство, которое и герпес победило бы, и ВИЧ, и грипп. Они все очень специфичные, и для каждого нужно подбирать что-то свое. Вот. Но цель этой лекции была собственно, для того, чтобы ввести вас в курс дела, чтобы примерно показать вам, а каким образом врачи-то борются с этими вирусами. И я надеюсь, что теперь вы знаете, как врезать им хорошенько. Спасибо. Сергей, спасибо за лекцию. Я здесь. Да. Можешь на пару слайдов назад? То есть да, один можно. и два? Еще, еще. Вот. Вот это препарат релинз, релинза, релинза да? да? Ну, то есть, получается, вирус проник в клетку, он там есть, да, и вот все равно у нас есть этот вирус гриппа, вот. но просто он не размножается, то есть в этом прикол получается. Да, то есть, смотри, он попал в клетку, в одну клетку, скорее всего. Как отреагирует на то, что в нее попало чужеродное тело? Клетки иммунной системы скажут, что-то с этой клеткой не то и уничтожит ее фактически. Или вирус сам, когда будет размножаться, как уже Юля показывала, что клетка сама себя чувствует при этом нехорошо, она может самоуничтожиться. Как бы. вот. Но в данном случае идея какая? Если у нас заражена одна клетка, ну... В целом мы не будем никаких симптомов испытывать. Скорее всего, это просто заболевание пройдет само собой, грубо говоря. Но если заражена одна клетка, то вирус может заразить и другую, и третью. И когда уже множество наших клеток заражено, о да, мы заболеваем. Вот. И цель этого препарата на самом деле именно в том, чтобы пресечь распространение инфекции по нашему организму. А если сразу куча вирусов атакует, сразу много клеток, много-миллиарды много, -много миллиарды клеток поражены? Ну, конечно, здесь уже возникает вопрос, да, мы говорим, там, в одного войска такое, у другого такое, ну, то есть, э, возникает вопрос, ты хочешь человека закинуть в резервуар с вирусами, да, и посмотреть, что с ним будет. Э, Концентрация вируса… Концентрация вируса в природе, на самом деле, ну, не такие большие, да, то есть, э, как уже говорилось, вирусы любят клетку, потому что там они размножаются, там они фактически именно что, живут, вот, ну, а на поверхности добиться какой-то большой концентрации вируса довольно сложно. Спасибо за лекцию. У меня такие два вопроса. Первый касается резистентности, то есть как быстро вирусы приобретают резистентность, ну в данном случае гриппа, к различным препаратам, и как быстро вообще теряют. Были ли исследования на тему того, что этот вирус через 10-20 лет забыл, что такое орбидол, и снова стал к нему чувствительным. А второй вообще, вот был упомянут ВИЧ, был упомянут грипп. Два вируса, размножающихся достаточно разными путями. Что определяет, что вирус будет размножаться, распространяться воздушно-капельным путем, или ему обязательно будет переливание крови для того, чтобы передаться следующему? Спасибо. Да, начнем с вопроса резистентности. Что же такое резистентность? То есть, когда вирус, например, как грипп, мы сказали, он может часто мутировать, то есть его вот этот белок, допустим, который кусачки нейроминдаза, он способен а, как бы одну свою детальку заменять на другую и так далее. И вот эта вот высокая мутационная способность, она и приводит к тому, что появляются новые э, как бы штаммы, если правильно говорить, новые штаммы вируса гриппа, вот эти H5N1, H3N2, H2N2. И тогда-то наши препараты могут становиться на самом деле неэффективными. То есть, вот, например, э, как я сказала, вот препарат за намивир, да, который блокирует эти самые кусачки, э, есть похожие на него препарат из Действует точно так же. Химическая структура, как они выглядят, немного разная. И, естественно, они по-разному будут блокировать этот фермент ну, белок, по-разному связываться с ним. И возникает такая проблема, что козоэтами вирута как раз-таки развивается вот эта устойчивость потихоньку. То есть а, находят те штаммы, которые, ну, которые не, не восприимчивы к этому препарату. И таким образом все фактически зависит от того, насколько часто мутирует, насколько часто мутирует а, конкретный вирус. Но он же мутирует вообще в принципе просто постоянно, он же работает по принципу «спарты выживает сильнейший», то есть он создает тысячи копий, из них 990 просто разваливается, потому что они жизнеспособны, поэтому возник вопрос, насколько быстро, ну то есть в днях, в неделях или в каких-то иных циклах вырабатывается именно резистентность и теряется также. Ну это не дни, не недели, это годы, это годы. То есть, когда препарат выходит на рынок, он лет 5 будет действовать. Вот. Может быть и дольше. Второй вопрос. Это был вопрос. Распространение вируса. А, ну здесь, конечно, зависит от того, какая ткань нашего организма, да, какие клетки заражаются. Если мы говорим ВИЧ, он заражает в основном конечно, клетки крови. И таким образом в основном будет именно с кровью передаваться. То есть воздушно-капельным не будет передаваться, потому что не заражает, да, как вирус гриппа, например, да, заражает верхние дыхательные пути. Там у нас слизистые и прочее, и в связи с этим может передаваться воздушно-капельным путем. То есть все зависит именно от того, что, что поражено. Вирус герпеса, например, да, если это простой герпес, который а, поражает губы, да, то при прямом контакте он может передаваться другому человеку. Вот. То есть все зависит именно от того, а, какие, клетки, какие клетки поражаются. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Первый про ацикловир. Насколько он токсичен для самой клетки? Если в ядро попадает аналог тимина, как это влияет на репликацию ДНК клетки? Это отличный вопрос, но фактически механизм раскрывает ответ на этот вопрос. Как мы сказали, ацикловир не может сам попасть в ядро. Ему для этого нужен специальный переносчик, который имеется у самого вируса. Вот. И таким образом этот препарат будет действовать только в тех клетках, которые заражены. То есть в тех клетках, которые заражены вирусом, наш препарат будет попадать внутрь и краски будет оказывать блокирование вот этого вот копирования генетического материала. И это то, что нам и нужно. Но здоровые клетки при этом страдать от этого совершенно не будут, потому что вируса в них нет, а соответственно препарат не будет доставлен в ядро. Но это означает, что, например, этот препарат токсичен для детей и как-то противопоказан? Ну, нужно на самом деле, конечно, а, как говорится, да, обратитесь прежде всего к врачу, прежде чем применять эти методы, о которых я рассказал. То есть нужно конкретно посмотреть, возможно, у него другие механизмы токсического действия. Да? Я ну, не могу, конечно, помнить про все препараты все, но именно с точки зрения механизма действия он не будет оказывать токсичности. Вот так. А у меня еще второй вопрос. Вот вы упоминали для каждого препарата конкретную молекулярную мишень. Напомните, пожалуйста, для орбитола и какова эффективность его работы? Для орбидола, это вот мы вернемся, давайте сейчас. Вот, вот сюда. Вот, помните, мы говорили, есть такие вот присоски гемоглютинин. Вот, а вообще, когда Арбидол был выведен на рынок, он сначала позиционировался как иммуномодулятор. То есть что? Усиливает работу нашей иммунной системы. Обычно это происходит с препаратами, для которых механизм действия как бы сначала неизвестен. Вот, и поэтому пишут иммуномодулятор, работает. Вот, а, но дальше что выяснилось в ходе исследований В России. Показали, что препарат блокирует гемоглютинин, то есть таким образом нарушает проникновение. Возникла какая проблема? В России все это проверили, показали, что работает, но когда этот препарат решили проверить в Европе и привезли его туда, то в клинических исследованиях, то есть когда взяли людей и решили реально их полечить, то не увидели эффекта значимого, то есть не увидели, чтобы люди выздоравливали. Здесь есть несколько вопросов. То есть первый вопрос — это то, насколько был качественно поставлен эксперимент. Как мы видим, препарат действует на первой стадии, когда вирус только проникает. И таким образом он эффективен в первые часы заражения, в первые часов 8, например, там 6. Вот. То есть если там пытались лечить людей, которые болеют уже дня 3, то поэтому результаты не получили. Возможно, были некорректные эксперименты. Возможно, препарат действительно не очень-то эффективный. То есть это все должно подтверждаться, нужны дополнительные исследования. Но сейчас считается, что препарат блокирует гемоглютинин. Насколько помню эту последнюю статью, там было как раз-таки исследование инвитро без проверки на животных, ну и качество самой статьи тоже было не очень хорошее. Ну, То есть они зависит. взяли данные совершенно других людей и сказали, вот смотрите, там у нас похоже на их антитела, хотя сами антитела не проверяли. Здесь возникает вопрос, да, проверяли это на каком гемоглютиннике. Мы сказали, их существует множество, там, по-моему, штук 12. То есть здесь, конечно, вопросы корректности постановки эксперимента. То есть я сразу сказал, препарат, он под вопросом. Его можно применять для профилактики, да, потому что его позиционировали как иммуномодулятор, его, скорее всего, говорят, что механизм такой. Точно? но ну, пока не точно. Но продается? Продается. Действует? Ну, возможно. Вот так. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Что вызывает симптомы гриппа и простуды? Сам вирус или иммунная система? Ну, комплексно, конечно. Нельзя в биологии сказать. Вот, вот причина, а вот результат. То есть все это работает в комплексе. Понятно, что вирус поражает верхние дыхательные пути и будет у нас вызывать вот это вот раздражение, будет вызывать там кашель и прочее. В то же время наша иммунная система, раз она с ним борется, да, то это будет сопровождаться ростом температуры. Ну и, в общем, то есть это комплексная симптоматика. Здесь сложно выделить. Это вирус, или это иммунная система. Это все работает вместе. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос первый. Вот про инженерные вакцины, насколько я понимаю, там же применяется и не вирус, и не живой, и не мертвый, а какие-то отдельные его свойства моделируются, допустим, цепляющийся белок, ну, прицепляющийся белок или какие-то другие. Возможно, я тут неправильно понял. И второй момент, что, второй вопрос заключается в том, что Насколько я знаю, активно развивалась математическая эпидемиология, которая строила модели предсказания там, распространения вируса его в популяции, там, механизмов заражения. Насколько они сейчас активно применяются, ну хотя бы в нашей стране в вопросах профилактики или пока как бы, математические модели есть, но они не очень хорошо, так скажем, взаимодействуют с практикующими вирусологами, потому что математика отдельная, а жизнь отдельная. Спасибо. Здесь, значит, пойдем по порядку. А, первый вопрос был про то, что существует какой-то третий тип вакцин существует правда. Я здесь сказал про два самых простых и понятных ну обывателю, да, взяли ослабили вирус, заразили человека, как бы иммунная система справилась или убили. Но на самом деле, как правильно было сказано, наша иммунная система она распознает вирус по тем белочкам, которые находятся на его поверхности. Но ну, в данном случае, например, те самые гемагglutинины, нерминидаза. Поэтому нам что достаточно сделать? Достаточно нарезать вирус, взять эти самые и нерминидазу и сделать из них вакцину. То есть, если мы введем их в организм, то наш организм уже будет, будет способен узнавать их, и когда придет настоящий вирус, он узнает эти самые поверхностные белки и будет способен ему противостоять. Это первый вопрос. Что касается второго, то да, на самом деле эпидемиологи активно используют сейчас а, различные такие подходы. То есть вирус гриппа, например, он активно циркулирует по нашему земному шару. И когда болеет северное полушарие, южное в это время бодрствует. Вот, а когда заболевает южное, то все хорошо на северном. И поэтому, когда болеет южное, на северном ученые сидят и смотрят, а каким же вирусом гриппа болел, ну каким штаммом именно, болело южное полушарие. Они делают вакцину для того, чтобы когда вирус перекачуясь сюда, быть максимально вооруженными, максимально готовыми к тем штаммам, которые могут вызвать эпидемию. Вот. Но в это время, когда у нас там все болеют, на южном полушарии сидят, смотрят, чем мы болеем, и таким образом все это на самом деле так и работает. То есть так сейчас подбираются вот эти тройные вакцины сейчас против вируса гриппа. Обычно в одну вакцину включать три штамма, которые кажутся наиболее опасными. Вот так. Сколько мы все узнали? Из первой лекции вирус состоит из некого генетического материала и белковой оболочки. Так как белковая оболочка образуется из генетического материала вируса, значит, она, его белки отличны от человеческих белков. Возможно ли создать препарат, который будет разрушать именно белковую оболочку, но минимально вредить там человеку? Но вопрос значит, заключается в том, можно ли создать именно против белков капси... ну грубо говоря, против этой самой капсулы, и можно сделать безопасно. На самом деле все препараты, которые тем или иным... Да. Все препараты, которые действуют именно на механизм, который вовлечен в цикл развития того или иного вируса, он не действует на механизмы наши. Да? То есть, те циклы, которыми, ну, точнее те процессы, которыми живет наш организм, и те процессы, которыми живет вирус, они разные. Соответственно, блокируя любой белок вируса, мы таким образом мы таким образом действуем селективно, то есть действуем именно на, ну, на сам вирус, а не на наш организм. Вот. Что касается оболочки, то здесь сложность заключается в том, что те подходы, которые мы используем, они такие а, более точечные. То есть мы знаем, что этот белок действует так, а если мы его заблокируем, процесс как бы сойдет на нет. Но если мы берем оболочку, то здесь возникает вопрос, что нам просто ее рушить, ломать. да? Это, получается, уже будет не очень селективно, потому что если будет какой-то разрушающий фактор, то фактически он будет разрушать ну, не только один тип белка. Поэтому это, конечно, сложно. Спасибо. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос: а могут ли некие хорошие вирусы, которые никак не вредят человеку и животным, ну, если они усиленные, улиционированы, победить другие плохие, опасные нам вирусы? Могут. Нам сегодня дядя Максим про все это расскажет, и мы сегодня послушаем эту лекцию.